Майк? Снимай. Сейчас, значит, здесь. Вот сколько прошло? Сейчас. Месяц не прошел. Как уже. Привет, это Тимус, и вот оно новое видео. По теперь уже очень интересной для вас тематики на этом канале. Сразу же, что по прогрессу. Я понял свои ошибки в хопе. То есть теперь это не просто поджимание рук и ног, а настоящий прыжок. Просто дофига народу в комментариях, которые советуют что-то, пишут, как правильно что-то делать. Нереальная поддержка от вас идет. Спасибо. Ну и момент X. Бани Хоп. Да, это пока что самая начальная стадия банихопа, то есть такой примитивный, простенький, низкий банихоп. Дальше остается только его прокачивать и учить дальше что-то новое. Что я еще понял? То, что переднее колесо нужно поднимать не как это делают все обычно, то есть, а как бы перенося вес тела назад и держа руки прямо. Кстати, вот сейчас был выкид велосипеда из-под себя, не используя педали. Вроде бы. Также я читаю все ваши комментарии по поводу всего. И очень много людей посоветовали снять катафоты. То есть вот эти вот отражатели. Сейчас мы это быстренько реализуем. Все. Лишние детали изъяты. Кошка. Кошка. Переводи взгляд на кошку. Вау! Снять катафоты с жопа. Ага, а, я понял. То есть она даже не закреплена нормально. Так. Спросите, что это сейчас было? Это называется «Я проколол колесо». Да нет, нет, тихо. А где? Мне не удалось снять все действия. Ай, стой, Комар, подожди. Вот такого оператора к себе позвал. К сожалению, мне не удалось снять все процедуры, которые были сделаны над этим колесом, чтобы его оживить. Но что я сделал? Была проколота камера. Я туда... Приклеил заплат. Также говорили снять тормоз. Нет. Я не буду снимать тормоз. Потому что мне еще тормоз нужен. Слышь, Ой, вот, вот такие эти. Допустим, я как бы сам больше по размерам, а его спец у меня меньше. Так странно выглядит. Эй! Ну, да, да, а, ну давай быстрее, мне хочется кушать. Чтобы прокачивать бунехоп, нужно прыгать через что-то, а не через воздух. Поэтому разложим. Давай и я, я лягу. А ты зачем мне так много? Тимур, а что ты делаешь? Я собираю камни. Вау! Это дрифт. Также про приземление. Я заметил даже у себя такую ошибку, и вы написали, что я приземляюсь как-то не так. Из-за этого у меня тогда болели кисти еще. В общем, у меня нет амортизации. Большую часть веса нужно принимать на ноги, а не на руки. Руки нужно делать, получается, так. Главное, жопой на колесо не сесть. Ну и десерт этого видео. Азат, который снимал все это видео сейчас, ну, возможно, он себя уже выдал, но сейчас он будет пробовать что-то делать на нашем замечательном инструменте для прыжков Вау! я прям как на байке слушай Знаешь? там это есть еще педаль надо крутить сколько скоростей Сейчас. много вес назад давай и переднее крысо поднимай резко вес назад ну, нахер попробуй сделать хоп хоп да хоп <с <с припарковаться и да хотел отметить очень такую интересную штуку я кстати сейчас только что приехал из моего путешествия, которое было в прошлом видео можете посмотреть я нашел точнее вы мне посоветовали одно такое приложение Rapers. там есть не только про bmx там есть и про паркур то есть любые все такие дисциплины которые экстремальные дисциплины спорт в общем скейтборд bmx сноуборд и так далее заходим допустим в bmx Итак. У меня тут уже какие-то уведомления. Софья Перовская, да-да-да, это все дела. Можешь помочь с кэклипом. Так, тут трюки, допустим, те, которые я уже изучил. Показать два трюка. Вот они, хоп и бани-хоп. Ну, вы видите, я, наверное, изучил все-таки. Дальше, тут он советует, какие трюки нужно начать учить дальше. Допустим, вот. Тут есть всякие видео уроки, теория. Я могу начать учить, и там можно будет выбрать, до сколько я хочу научиться, и он, типа, будет подгонять меня, типа, там, да. Потому что у тебя осталось столько-то, уже лучше получается, там все дела. Когда ты выучил этот трюк, ты нажимаешь то, что все, выучил, и можешь, допустим, заснять это, и, типа, как бы отчет. Другие, уже более опытные, ну, как сказать, трюкачи. Трюкачи, да, могут оценить, как раз меня вот там что-нибудь оценивали. Два дня, называется, без симки выходил. Сейчас, короче, все приходит. Ладно. На этом я видео заканчиваю. Ждем еще видосов про BMX. Очень странная такая склейка. Получилось абсолютно другое время. Друг, другая локация. Ну ладно, всем пока.